Сегодня мы были на воркшопе, посвященном очень актуальной теме, это вовлеченность персонала. И хочу сказать о трех причинах, почему это, этот воркшоп действительно очень эффективный и очень полезный. В первую очередь, действительно актуальность темы, актуальна не только для топ-менеджеров или middle менеджеров но и для всех, кто имеет дело с людьми, то есть для функции HR -а в том числе. Второй Аргумент, почему полезная встреча была, это очень структурная и очень практичная была и лекция, и воркшоп. И третье, это, конечно же спикер. Он покрывает и первый, и второй пункт. Поэтому, собственно, это, эта встреча очень эффективная, очень рекомендую. И обязательно нужно хотя бы раз попробовать прийти и послушать, вовлечься, ну, соответственно, узнать что-то новое.